Всем привет, дорогие друзья! Срочный выпуск о том, что происходит в облаках и где это все происходило. Меня зовут Тайна НЛО, сегодня вам расскажу и покажу то, что вы должны знать. Не так давно на Украине был замечен необычный объект НЛО. Дрон его случайно заметил, но по многим другим причинам. Суть в том, что там происходит необычное. В облаках скапливается какая-то необычная сила, а потом... Появляются необычные маленькие дроны НЛО, которые пугают население. Это не только на Украине, но и в Российской Федерации, в Турции также были замечены. Но их никто не тревожил. В плане того, что могло произойти, давайте мы с вами разберемся. Вы наблюдаете за необычной картинкой. Эта картинка была сделана три дня назад. В облаках на Украине, а именно недалеко от Донецка, был замечен, можно сказать, необычный НЛО. Он двигался, он сперва с Украины, потом в сторону Донецка. Там же появилось необычное землетрясение, которое все, наверное, слышали и видели. Но по многим причинам НЛО или наподобие НЛО треугольник, посмотрите, и как будто необычная молния раскидывается по облакам. Что за необычная напасть, никто объяснить не может. Оно не могло к себе даже подпустить дроны. Несколько дронов пытались подлететь к этому объекту, но просто-напросто теряли связь и падали на Землю. Что за оружие инопланетных существ, никто не может объяснить. Но это еще не все. По многим причинам считается, что объект НЛО имеет функцию уничтожитель. Так ли на самом деле... Я не знаю. А как вы думаете про этот видеосюжет? Да-да, этот видеосюжет был сделан в Крыму. Посмотрите внимательно, что происходит и необычные линии. В тысячу раз замедление. Видите необычные яркие огоньки? Это маленькие дроны НЛО, которые защищают самый передовой корабль. Он был замечен также недалеко от Донецка, но суть в том, что он ушел в сторону Крыма, а оттуда ушел потом... Воду, и в Турции его заметили. Как вы думаете, что за объект и почему множество очевидцев считает это необычным? Но давайте мы с вами разберем. Этот кадр был сделан до недели того, что случилось на Украине. Множество очевидцев считают, что это все, всего лишь только НЛО. Но я вам могу сказать, из-за этого объекта у множества очевидцев, которые были там, а именно в Крыму, множество поднялось давление. Да-да, и даже у множества людей кровь из носа пошла. Но что на самом деле за оружие такое, никто объяснить не может. Множество объектов НЛО, кстати, были замечены ночью. Этот объект был заснят в 11 вечера по московскому времени. Удивительно, но никто такой яркий свет там не видел. Тогда откуда эти кадры? Но это еще не все. По многим причинам Множество есть объектов, которые пугают людей Да-да, просто-напросто пугают А вы знаете, что случилось под Ростовом? Никто, наверное, не знает Да-да, также там был замечен необычный НЛО Но давайте мы с вами вместе посмотрим на этот необычный НЛО Посмотрите внимательно, дорогие друзья, что это такое этот кадр был сделан в Ростове. Дрон в облаках заметил необычное движение. Да, кстати, этот объект летел в сторону Украины. Что вообще происходит, я, честно, не могу понять. Какая-то необычная толкучка и сразу появляются вот такие необычные НЛО. Как это объяснить? Никто не может объяснить, откуда они взялись. Заметьте, военная подготовка... Множество необычной техники Появились необычные землетрясения Потом появились НЛО И сейчас что происходит? Множество очевидцев считает НЛО настоящими. Вообще может так и есть Потому что кто может объяснить? Эти кадры может и поддельные Но суть в том, что происходит сейчас Мы с вами не можем понять Много чего происходит о том, что люди не говорят Но что НЛО вытворяет вы видите сами. Этот дрон пролетал, можно сказать, разведчик дрон, который просто увидел, как со стороны Украины подлетел этот объект. Кстати, радары его также не могли заметить. Необычный радар зафиксировал, как будто птицы летят. Скорее всего, они так прикрываются вот такими необычными оборудованиями. У них есть множество техники, которые радары и специальные спутники не могут их даже заметить. По многим причинам... Они называются невидимки, поэтому множество очевидцев и летчики, и пилоты, и даже диспетчеры не могут найти неопознанный летающий объект, хоть их на планете тысячи. И как это все происходит, вы видите сами на своих экранах. Но это, конечно, дрон, может, не только разведчик, но еще какой-то. Но а как вы думаете, видео это где было сделано? Правильно. В Крыму был замечен необычное движение, несколько НЛО, которые вышли из воды. Потом они зависли около 15-20 метров от воды, от Черного моря. Удивительно, но эти объекты не только могут управлять людьми, но они как будто чувствуют, что приближается какая-то необычная военная подготовка. И поэтому множество объектов стали замечать на Украине и... В России. Но это еще не все. По многим причинам моряки не могли даже проплыть этот э, район. Во-первых, говорят, когда они плыли в сторону этого объекта, они просто-напросто сам корабль поворачивался и уплывал с этого места. Как будто НЛО может не только управлять э, людьми, но и управляет и техникой. Почему и самолеты, вертолеты не смогли добраться до этих необычных объектов? Они висели около трех часов. После этого необычная вспышка сигнального у этого объекта и множество таких э, странных звуков и НЛО ушло под воду. Что было, никто объяснить не может. Да и вообще, как это объяснить то, что множество таких объектов появляются на Черноморе были множество случаев но про них вообще люди не говорят они молчат но видите вы сами на своих экранах что происходит но давайте мы это будем ссылаться это предупреждение о том что может произойти может они как раз и все Уберут никакой и не будет у нас э, военной там, подготовки и множество таких странных тает. Но то, что вы увидели, дорогие друзья, знаете, что НЛО не просто появляется, оно предупреждает людей о том, что может быть даже и хуже. Спасибо, что вы досмотрели меня и поставили лайк.